Всем привет! Члены организации «Полк Победы» в Запорожье решили провести автопробег с красными флагами в честь Дня Победы. Украинские активисты отреагировали незамедлительно и начали жестко срывать с автомобилей советскую символику, в результате чего завязалась потасовка. В автопробеге приняло участие около 30 автомобилей с красными флагами. Автоколона проехала по центру города Запорожье и остановилась возле аллеи боевой славы, где находились жители города с государственными флагами Украины. В пресс-службе полицией Запорожской области сообщили, что 6 мая в Днепровский отдел полиции Запорожья поступило сообщение от бдительных граждан, что житель города... 1974 года рождения в Фейсбуке призывал к изготовлению, распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического режима. Он представлялся как член одной из российских неправительственных структур. Полиция открыла производство по части 1 статьи 436 Уголовного кодекса Украины, а именно изготовление, распространение коммунистической и нацистской символики. В ночь на 9 мая правоохранители провели обыски у лиц, причастных к местной организации «Полк Победы». В результате чего было изъято более 1200 экземпляров газеты «Полк Победы», около 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями «75 лет Великой Победы», более 90 красных и георгиевских лент, приветственные обращения с печатным текстом «Москва» и около 100 грамот и приказов к 9 мая, а также портреты советских диктаторов». В это же самое время народный депутат Дмитрук принял участие в автопробеге ко Дню Победы в Одессе. Общественные активисты утверждают, что мероприятие было организовано партией пророссийского пропагандиста Шария. Итак, предлагаю посмотреть видео, где видно, как Дмитрук ругается с активистом, который обзывает его московской шлюхой и обещает повесить на ближайшем столбе. Нет, нет, нет, не надо. Какие депутаты, ты заходишь? Ты, московская шлюха. Я бы сюда, мы с тобой Я у тебе кто-то Что ты себе придумал? на той стол! на той стол! будешь на нем. Если вы досмотрели это видео до конца... Поддержите, поставив лайк, подпишитесь на канал, следите за выпусками новостей. Всем пока!